Добро пожаловать, члены психдиспансера Немиркин. Большое спасибо за вашу любовь и поддержку, благодаря которой мы смогли провести еще одно исследование в области повседневной психологии. Итак, начнем. Я им нравлюсь. Я им нравлюсь. Я им нравлюсь. Вы встречаете кого-то на работе или в школе, и он привлекает ваше внимание. О Боже! Поговорив с ними и узнав их получше, вы обнаруживаете, что они вас привлекают. Отлично! Теперь возникает вопрос на миллион долларов. Понравитесь ли вы им в ответ? Выяснить, интересен ли вам человек, может быть непросто. Когда вокруг летает столько сигналов, трудно понять, что это чисто платонические отношения или нечто большее. Вот несколько тонких намеков, которые дадут вам понять, что чувства взаимны. Первый – зеркальное отражение. Наблюдали ли вы когда-нибудь за общением друзей или пар? Если да, то вы могли заметить, что иногда они подражают друг другу. Зеркальное отражение или воплощенное познание – это эффективный способ определить, что вы кому-то интересны. Тот, кто заинтересован в вас, перенимает ваши манеры. Они начинают подражать вам, и наоборот. Наиболее распространенная форма – ходьба в присядку, почти как в маршевом оркестре. Но не пугайтесь, отзеркаливание – это не насмешка. Это бессознательное действие, которое происходит, когда кто-то пытается установить контакт и искренне понять вас. Это говорит вам о том, что другой человек хочет понять вас и установить с вами контакт. Два Расширенные зрачки. Вы потеряли себя, когда смотрели в их глаза. Вспоминалась ли фраза «глаза глубоки, как океаны»? А теперь посмотрите еще раз. Возможно, дело в их зрачках. Они большие, как блюдца. В контексте влечения расширенные зрачки означают, что другой человек заинтересован. На ранних стадиях лечения мозг посылает дофамин и окситоцин, которые вызывают расширение зрачков. Третье – взаимный зрительный контакт. Вы часто встречаетесь с ними глазами? Кажется, что они просто не могут оторвать от вас глаз, не так ли? Гормон любви окситоцин отвечает за усиление зрительного контакта. Когда кто-то заинтересован в вас, он пытается установить с вами близость, поддерживая зрительный контакт. Это также означает, что они обращают внимание на каждое ваше слово. Исследование, опубликованное в PubMed, показало, что взаимный зрительный контакт усиливает влечение между партнерами и чувство любви. Четвертый. Наклоняясь. Часто ли вы замечаете, что они стоят ближе к вам, чем другие? Перемещаются ли они на шаг ближе, когда разговаривают с вами? Доступность человека делает его более привлекательным. Когда вам кто-то нравится, вы хотите, чтобы он был доступен для вас как физически, так и эмоционально. Точно так же наше тело дает физические сигналы о том, насколько человек восприимчив к вам. Если человек заинтересован в вас, он может наклониться или потянуться к вам. Это происходит естественным образом, по мере роста совместимости. 5. Ноги указывают. Вы заметили что-то странное в их позе? Кажется ли вам, что они стоят не так, как обычно, когда находятся рядом с вами? Согласно Джуди Даттон, автору книги «Как мы это делаем», как наука секса может сделать вас лучшим любовником, если человек стоит голубем. Он пытается сказать, что вы ему очень нравитесь. Стопы указывают на то, где находится внимание человека, Поэтому если его стопы направлены в вашу сторону, это означает, что он заинтересован. По расположению ступней можно понять, что человек чувствует. Кто бы мог подумать? 6. Суетливость. Играют ли они с волосами или ковыряются в своей одежде рядом с вами? Люди принимают определенные позы, когда нервничают, а также когда они заинтересованы в ком-то. Скорее всего, это используется как механизм преодоления тревоги, но это также присутствует на ранних стадиях лечения. Суетливость на первом свидании – вполне нормальное явление, поскольку она означает, что человек заинтересован, взволнован или нервничает. 7. Легкие прикосновения Есть ли у них привычка слегка касаться вашей руки, когда вы разговариваете? Часто ли они тянутся к вам через стол? Люди используют прикосновения для установления контакта с другими людьми, и именно эта причина побуждает человека, которому вы симпатичны, вести себя подобным образом. Независимо от того, каким образом это происходит, человек использует физические прикосновения, чтобы установить уровень близости и интимности. Прикосновения и реакция на них служат индикатором того, что вы можете чувствовать рядом с этим человеком. 8. Покраснение. Замечали ли вы, что их щеки меняют цвет, когда привлекают ваше внимание? Если они склонны краснеть, когда вы рядом, это верный признак того, что вы им нравитесь. Бабочки, порхающие при виде любимого человека, вызывают легкий румянец на щеках. Это вызвано приливом адреналина, который также заставляет капилляры лица раскрываться. Симпатическая нервная система расширяет мелкие кровеносные сосуды на лице, вызывая румянец. 9. Сияние. Когда кто-то привлекает вас и, возможно, начинает влюбляться, это начинает отражаться и на его лице. Они начинают светиться. Нет, это не биолюминесцентное свечение, и они не светятся, как лампочка. Не подумайте, но это очень тонкое изменение в их внешности. Они могут казаться еще красивее, а их кожа будет выглядеть более здоровой. Это вызвано выделением окситоцина. Окситоцин снижает уровень кортизола во всем организме. Повышение окситоцина способствует уменьшению воспаления и повышению иммунной системы. Определить, заинтересован ли вас человек, может быть непросто, но, надеюсь, эти подсказки помогут вам найти правильный ответ. Супер, спасибо за просмотр!